Цена откатывает все ниже и ниже, по возможности наращиваем объем. Для полного понимания происходящего рекомендую подписаться, поставить лайк, перейти на канал и посмотреть данную сделку с самого начала. Здесь нестандартный подход к торговле будет интересно. Здесь я в рамках сделки начал тестировать очередные свои мысли. Забегая вперед, закончилось печально, но выводы сделал. В моменте набрали позицию на 46 контрактов. по средней цене 75 490 зависло 9 контрактов, опасных без стопов. Это результат тестирования. Очень некомфортно наблюдаем за ситуацией дальше. И тут рынок полетел вниз, забирая за собой накопленный объем и оставляя там наверху оголенную заявку на 9 контрактов. Я действовал в рамках своей стратегии. Как вы считаете, может быть есть более рациональное решение? Напишите об этом в комментариях. Наращиваем потерянный объем в надежде, что это конец падения. Неопределенно заканчивается торговая сессия, от 9 открытых контрактов рынок улетел на 800 пунктов, неужели это конец истории? Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, действительно ли это слив или есть какой-то выход. Также переходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.